Привет, друзья! Приближается Хэллоуин, и в честь этого события, по вашим просьбам, мы сегодня сыграем что-нибудь хэллоуинское. Хотя это не русский народный праздник, но я подготовился, у меня здесь лучшее в мире привидение с мотором. Поэтому жду ваших предложений в комментариях а, по поводу наших аналогичных праздников. И, конечно же, скоро колятки, да, подготовимся к каляткам. Ну а сегодня я сыграю очень известную песню. же, вы узнали очень известную песню из кинофильма Охотники за привидениями Ghost Busters. Оставил оригинальную тональность, Си мажор Си минор там появляется иногда. Ну поехали! Итак, с чего я начал? Я начал с страшных звуков, которые сопровождают обычно праздник этот Хэллоуин. Да? Ногтем большого пальца, полодал, чтобы скрежет был такой, да. И по всему греху. Потом э, срывы наши совместил. Си, си бемоля, си то есть надо с замаху вторым пальцем ударять. Тут удобнее, конечно, помогать ногтем. Да? Ударять с силой нужно э, на нотку си. И то же самое большим пальцем по третьей струне для Сольди Сольбикарфадес. Ну и все. И вступление. Вступление состоит из двух частей. Основная тема, да? И вторая часть тоже самые, пожалуй, известные вот эти лид из этой мелодии. Значит. Соль дис, Си, Си, Ре дис, Ре, Ре, ну, буду называть Ре, Ре, Фа, Ля, Ля, Соль диез, опять Си. Вторые струны, значит, Фа диез, Си, и полными аккордами Ля, Ми, До диез, Ми, Ля, и Си, Ми, Соль дис. Для мажор, ми мажор, либо можно ми поставить. И все. Да. Полными аккордами. Полными аккордами, конечно, красивее звучит. Дальше. Тема вступления номер два. Мелодия, конечно же, идет не на сильную долю, на сильную долю удар, а потом идет мелодия. Значит, Си, Фа, Си, Фа диез. И потом Си, Си, Ре, Си, До, ля. Значит так. Медленно давайте сыграю эту тему. Значит. Мажор берем. Все время меняется, значит, си мажор, потом ля мажор, ми мажор. Ну, здесь си, ну, си мажор тоже. Поскольку. ля и соль диез, фа дес, ля дес, соль дес. это большой палец. Мелодия несложная. Не эти же аккорды, которые ля мажор и ми мажор, будут в куплете. В куплете между мелодией эти аккорды тоже присутствуют, заметили, да? Итак. Мелодия куплета начинается из-за такта. Си, си, ре, си, ре. Рыбикар, кстати. Да? Си, си, ре, си ре. И как раз вот эти аккорды. Ля, ми. Си, ля, си, си, ля. И опять аккорды. Си, си, си, си, ля. Опять, да? опять аккорды. А, ну здесь один аккорд. И переходим наверх. Госс бастерс когда кричит там хор. Ля мажор, Си мажор. И ля, ми. Можно сыграть и упрощенный вариант. Вполне подойдет. Ну, полными аккордами, конечно, лучше. Опять аккорд, связка, пара. И для и для си, опять я. и пошел проверка. Да, да. э, разбираемся. Значит, первый аккорд, си минор. Если вы вот этот аккорд взять не можете, растяжка большая нужна, да, то возьмите просто фаре, или, можно и так, кстати, си ре, фа, -си. Ля нужно поменять потом. Ля, ля, ди, си. То есть получается. Ре, си, ре, си, ре, си, ре, си, ре, си. Ля, ля, си. И опять. То есть идет э, две мелодии. И противосложение. Си, потом ля. Соль диез. Соль бе И переходит наверх. Итак, полный вариант. Си минор. Ре мажор. Ми септ. Соль диез, да, здесь. Соль бекал. Переходим наверх. Опять Си минор. Си ре, Ля. Ля Рефа, то есть Ремажор, мажор. Си до и ну я играл вот так или можно можно кстати вот так соль дес си фадес довольно трудоемкий аккорд поэтому конечно проще большим пальцем просто нажать. и потом соль бикар си россии или просто россии и галисана пошло на тему номер два Давайте проигрыш сыграем медленно, значит. Ну, дальше тема номер два. Ну, вроде бы все рассказал. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, балалайки, подписывайтесь на канал, пишите, конечно же, свои комментарии, если вам нужны нотки, балалайки, подставки. Пишите мне на почту, в личку, куда угодно. Подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, и в Инстаграм, и в Фейсбуке. А до скорых встреч, с праздником вас, пока!